Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас третье видео интервью с французским адвокатом. И сегодня мы проговорим про тюрьмы, про тюрьму во Франции. Какие там условия? Насколько сложно адвокату попасть к своему подзащитному? Могут ли они там работать? Учат ли они языки? Можно ли заработать деньги? Смотрите, друзья, я думаю, будет интересно. Давайте возьмем ему тюрьм во Франции. Вот скажите, например, адвокату своего как, Насколько легко адвокату попасть? Ли, <woAR> нужно ли спрашивать разрешение? Как часто? Как этот процесс происходит? Вот о чем я начала. Вы видите дикие сиси? Селяк фасиль facile pour prison? он, вроде бы как и несложный этот как сказать, путь адвоката. И в то же время сложен тем, что я вот пыталась объяснить, когда кто-то находится в тюрьме уже непосредственно и не может сообщить родственникам, но ну, часто по уголовным делам не дают этот звонок зло, злополучный, позвонить там супруге или позвонить члену семьи, и член семьи, собственно говоря, не может предупредить того, кто находится в заключении, что вот мы нашли адвоката, который будет вот тебе помогать в данный момент. Нет вот этой связи, особенно по каким-то уголовным делам хитрым, а обычно это дела, связанные с веществами, mm -hmm. я их так называю в кавычках, либо ä, по каким-то достаточно сложным уголовным делам, более пяти лет, которые рассматриваются в, в рамках иной процедуры, нежели вот дела более легкие, вот адвокат какое-то время, неделю, две, три, никак не может попасть. И вот мы уже вот сейчас бьемся, <laughs> у нас четыре э, дела параллельно идут уголовных э, с русскоговорящими клиентами. И только вчера вот мы получили, ждем уже более месяца, э, Разрешение на посещение нашего клиента и, ни, и никак не могли дождаться. В разных, причем городах у нас в Бордо один клиент, в Париже один Дерпене. клиент, в Терпиньяне. А с... Вот <связывая> <связывая> я пишу письма, <связывая> письма в тюрьму mm -hmm. на имя того, кто задержан, и объясняю подробно, что он должен, какую процедуру должен произвести для того, чтобы сделать эту декларацию о назначении адвоката. Вот без этой декларации назначения, назначения адвоката нельзя адвокату да. э, попасть в тюрьму, то есть не будет э, разрешения от, э, от секретаря, секретариата при суде, и не будет разрешения и доступа э, к материалам дела. И, к сожалению, не все судебные инстанции дают это быстро. И не так легко, так скажем, предупредить э, человека, находящегося в тюрьме, об этой декларации, потому что не все знают, что во Франции такой нюанс существует. А вот вы сказали сейчас, что, что звонок да, бывает не дают позвонить там супруге или кому-то. Скажите, а, ну, часто ли такое бывает? Почему бывает не дают? Потому что в России ну это сплошь и рядом. Когда, чтобы человеку получить звонок своему адвокату, особенно если от него хотят получить определенные показания, это очень тяжело. Euh, Considérer oui. que l'appel téléphonique. Oui. Ça, ça, pas l'appel, un appel pour prévenir qu'il y a ah. euh, qu'elle est en difficulté, qu'il faut une urgence, prendre un avocat ou euh, appeler son avocat. Pourquoi elles peuvent pas Tu sais, on, on Parce a... que souvent les, les personnes n'ont pas la quand elles sont arrêtées par la police et qu'elles sont dans garde à vue, elles n'ont pas le, le réflexe de téléphoner au consulat, si, si, si. Ou à l'avocat, à l'avocat. Un Russe qui est en France. И он не мог позвонить, потому что это запрещено. Он мог предупредить свою семью. Я не знаю, почему, но регулярно вот таким образом происходит. Французы знают, что есть этот звонок, и, и когда у нас французские клиенты, они действительно звонят, и, и в общем-то, все вроде бы как и проходит гладко, так скажем. Что касается вот русскоговорящих клиентов, у нас систематически получается... То, что им не, не дают этот звонок. Но не, да, не дают этот звонок в рамках вроде бы как уголовного дела. Говорят о том, что э, ну, не нужно им было. Но э, в данной ситуации обычно предупреждает семьи либо переводчик, да, который э, обязателен, так скажем, потому что человек-иностранец, да, либо э, вот этот дежурный адвокат, он берет координаты все какие только возможны, и он может связаться либо с семьей, либо с тем адвокатом, который вот желателен э, именно э, вот для этого процесса, и э, вот только таким образом получается как-то вот выйти на финишную прямую. Et Скажите в целом вот условия содержания в тюрьмах у людей, которые там сидят. То есть есть ли у них в принципе там возможность звонить там родственникам, писать там письма? А женоваться если ликующиеся посетить, скепты попри открыть? Alors sous réserve qu'il y ait une autorisation par le juge ou le procureur, ils peuvent appeler, ils peuvent être, ils peuvent appeler leur famille. Personnes autorisées. Voilà, c'est les personnes autorisées, c'est essentiellement les membres de la famille. Euh, donc, ils ne peuvent pas appeler n'importe qui, n'importe comment. Euh, il faut que ça se fasse au sein du téléphone de la prison. Le, le, la détention de portables est interdite, même si euh, tout le monde en a. Mais euh, voilà. Oui. В тюрьмах во Франции, да, разрешены звонки, но сначала нужно сделать запрос, и судья должен дать разрешение. Если разрешение дано, никаких проблем нет, они с стационарных телефонов звонят тем, кому этот звонок разрешен. Вот. Что касается жизни внутри. А внутри, значит, они могут учиться, получать, обучаться языка, языку, точнее, французскому. Это обязательно для иностранных осужденных, да, они ходят в школу, их обучают французскому языку. Наши клиенты иногда выходят через X лет и неплохо говорят уже по-французски. У них есть доступ к библиотеке, в библиотеке зачастую есть и российская литература, и можно... Uh, привозить, так скажем, приносить. Адвокаты могут uh, безвозмездно, как гуманитарную помощь, привозить словари, учебники, там различные книги. В конкретном случае для русскоговорящих, да, осужденных, осужденных uh, можно работать, uh, зарабатывать. Oh, 200 200. Ну примерно 400 евро в месяц они зарабатывают uh, в нек в каждой вообще принципе в каждой тюрьме свои какие-то правила какие-то свои uh, ну, да, можно сказать правила тенденции uh, Допустим, в каких-то тюрьмах ты можешь использовать всю сумму денег, заработанную на свои нужды, в каких-то тюрьмах это ограничено до 200 евро в месяц. а Если ты зарабатываешь больше, ты замораживаешь, так скажем, эту сумму и можешь ее забрать в конце, и либо эту сумму использовать для возмещения ущерба или там в, в, на, отправлять в счет жертвы, да, если это пожертвование. Тому, кто пострадал от воздействия. И язык изучите, еще и денег заработать. Да, язык, денег можно заработать. Спорт. Сп позаниматься спортом, да. У них и футбол, и какие-то там секции, насколько я знаю. Вот, в принципе, им скучать, я так понимаю, не приходится. У них есть и общение. Обычно, если нет каких-то, ну, препятствий, так скажем, русскоговорящих осужденных, они как-то группируют на прогулках, и есть возможность общаться друг с другом вот. ну, в общем гуманный подход присутствует вот непосредственно внутри тюрьмы собственно хорошо все организовано и можно попросить у нас были такие случаи можно попросить какую-то особую подушку даже можно так сказать если у человека есть проблемы со спиной и ему предоставят какие-то вот Я понял. А <in> скажите тогда еще такой вопрос. Есть ли во Франции вообще пожизненное заключение? Есть ли такое как смертная казнь? Есть oui, voulais... euh, 1981, 1981, 1981, 1900... 1981 году euh, смертная казнь была запрещена euh, euh, в Франции. Нет. Yeah. La... Da... До этого была даже гильотина. Но guillotine. в 1976 году я читала в, в какой-то литературе mm -hmm. были еще гильотины во Франции. Но mm -hmm. есть... il пена a, il a des, des, des, des, des peines à perpétuité. Ça veut pas dire la vie entière. Perpétuité, en langage de prison française, aux alentours de 20 ans. Да, есть пожизненные заключения, но в понимании, так скажем, французского законодательства оно не может превышать 20 лет. То есть пожизненно mm. это не пожизненно и пожизненно, а вот до 20 лет. Avec 20-25 ans. Ну, 20-25. Mm. Mm. Ну то есть en... есть некий лимит, так скажем. Разум. Voilà, On n'est pas comme avec des peines de 50 ans prison, да, hein, вот ou, vous ou vous 150 ans в, в, в Америке, допустим, до до 50 лет они предусматривают срок. Mm -hmm содержание по жизни Я понял. итак друзья благодарю вас за потраченное время если вам понравилось видео подпишитесь на мой канал ставьте лайк нажимайте на колокольчик поделитесь видео с друзьями до новых встреч